поговаривают, что причина слез одна единственная – это жалость к себе. Когда на похоронах люди плачут, нельзя они приговаривать – на кого ж ты меня оставил, что мне теперь с этим делать? И очень часто мои клиенты жалуются на то, что слезы у них текут самопроизвольно. Я им даже верю в это. Потому что а, в этот момент Тело, как наш лучший друг, оно начинает давать подобного рода реакции. И особо продвинутые люди, которые давно этим занимаются, они честно говорят: мне себя жалко. Иногда мне жалко других людей, э, нацию, народ, бабушек, дедушек, детей, еще кого-либо зверей. Э, Все как всегда, то, что есть во мне, я вижу в другом. И все бы ничего этого видео даже бы не было, если бы я не знала, что такое жалость. И очень часто я клиентам рассказываю об этом. Поэтому появилось это видео. Как всегда, мне надоело много говорить. Итак, в старорусском языке слово «жали», а не «жало», да? Обозначала слезно-сопливую субстанцию, которая позволяла покойникам легче уйти на тот свет. Помните пресловутые подводные реки, разные ритуалы, которые позволяли уйти покойникам в мир иной, который находится в загробной жизни? Знаете, что я стала замечать? Помните, впрочем, откуда? В советское время был такой лозунг «жалость унижает. Казалось бы, очень многие вообще считают, что жалость – это любовь. Очередная подмена понятий. Если слов «два», то это точно два значения. Так вот, в последнее время я стала замечать, что как раз-таки люди, которые жалеют себя, они часто находятся в очень угнетенных состояниях. Они мало чего добиваются в жизни. Не мудрено, ведь когда ты встаешь с утра и тебе ничего не хочется делать, неудивительно, что ты мало что делаешь через не хочу, через не могу и тому подобного рода вещи. Так вот, пока я жалею себя, я себе помогая уйти на тот свет. Понятное дело, что на тот свет мы не попадаем таким простым-то способом, но мы же видим очень многие вариации а, трупов при жизни. Я извиняюсь за свой сумбур, но люди, которые в апатии, в депрессии, отсутствие энергии, а, выгорание, достаточно модный термин. А, Практически все жалуются на то, что ощущение, что жизнь проходит мимо. А те же самые пресловутые неудачники, если мы возьмем очень широко и общую эту всю фразу. Как я видела одно сообщение, скажите, пожалуйста, я работаю не 8 часов на работе, так положено, а 9-10 часов. А сколько нужно для успеха, когда придет успех наконец-таки. То есть в данном контексте, несмотря на то, что человек работает больше, чем нужно, а здесь как раз-таки история про то, что человек себя жалеет. И тут надо точно выяснить, а если в таком режиме жить год, может быть, он согласен. А если жить пять лет, то я сильно подумаю, надо оно мне или не надо. Согласитесь, это одна из форм жалости. Если проследите, подумайте, в каких моментах, в каких местах вы жалеете себя. Наверное, действительно, бывают моменты, когда у нас прослеживается жалость к себе она достаточно небольшая и недлительное время. В этот момент даже здесь есть такое видео, когда хочется взять себя в руки и чего-то там круто достигать и добиваться, потому что уже нет сил, возьмите себя на ручки. И если вам сильно хочется себя пожалеть, не надо думать, что это любовь, это жалость. Но только я сам знаю, как меня пожалеть. Ой, ты бедненькое, мое, несчастненькое. Никто тебя не любит, никто тебя не понимает, никто тебя не слышит. Ничего, солнышко, у тебя есть я, и я о тебе всегда позабочусь. Я не знаю, меня, как правило, на жалелке больше не хватает. Поэтому, может быть, вас хватит пожалеть на дольше. Хотя мне рассказывали истории, когда люди себя могли жалеть часами, днями, годами и так далее. То есть, эта методика у них не работала. Возможно, привычка жалеть себя у этих людей просто очень хорошо развита. Однако, подумайте и проанализируйте. Когда вы жалеете себя, что вам это дает? Давайте представим себе такой интересный случай, когда мы Пожалели ребенка. Правда даже, когда ребенок учится ходить, он падает, ему больно, он плачет. Давайте его пожалеем. Пускай не ходит. Подумаешь, ерунда какая? То его пожалели. А когда ребенок учится кушать ложкой, вся кухня, не пойми, на что похоже, если он ест на кухне. Не дай Господи, он ест еще где-нибудь. Правда же вы все едите ложкой, даже вилкой, и глаза целы, и вы не тыкаете себе в лицо, а попадаете прямо куда нужно? А что, если бы мы пожалели ребенка и кормили бы его с ложки постоянно? Возможно, такая жалость действительно не нужна, но сколько претензий я слышу. Когда меня родители не понимают, меня не поддерживают, меня никто не жалеет. А может быть, это благо, может быть, это шанс научиться ходить, кушать ложки. Ну и чем старше мы становимся, тем интереснее наша жизнь. Когда мы хотим просто, я всегда отправляю в детский сад. Там просто. Однако Наверное, не для этого мы столько росли и развивались, чтобы в 40 лет отправиться в детский сад воспитанником, а не воспитателем. Так что подумайте, жалеть себя или гордиться собой, как всегда в этой жизни дихотомия.